Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У кого-то, может быть, уже не утро, а поздний вечер или ночь. С вами Радио Банка. И мы в этом коротком выпуске утреннем. Как всегда, у нас будет песня. Ну, думаю, сегодня звонков еще не будет, но вы можете позвонить в наш утренний эфир, вечерний эфир. Утренний где-то выходит в 5.30. Сегодня мы немножко задержались. Вечерний около 10 часов по Москве. Где-то так. Вот. Хочу вам коротко рассказать о моем проекте, который э, будет ну, буквально в ближайшие 2-3 дня сделан. Эта группа ВКонтакте э, будет «Инвалиды ищут заказчиков». То есть вот эта группа довольно известная. Уже много лет он существует, инвалиды ищут работу. Здесь э, у нас вакансии как таковые и резюме размещаются. вот Естественно, по правилам группы размещается, не размещается. Здесь э, сетевые компании, форекс, э, разные сомнительные предложения размещаются. Только стараемся, по крайней мере, потому что всех, конечно, проверить мы не можем. Бывает так, что что-то какое-то объявление печатается да а потом выясняется что это э, что это обман такое тоже бывает вот а у меня будет проект такой инвалиды ищут заказчиков это те инвалиды у которых уже есть своя работа свое дело например у меня сейчас я не ищу работу потому что у меня ее достаточно у меня у меня тоже инвалидность второй группы да и есть у меня Работа первая, вторая, потом несколько проектов в сети, и э, вот, как видите, есть еще банк у нас, собственно, от которого, от которого вещает радио наше, радиобанка, да, и еще, еще небольшая такая, но ну, это, скажем так, не работа, а это для души диджеем я устроился по совместительству с виртуальным директором еще вот то есть получается работы достаточно а бывает проблема такая что заказчиков нет заказчиков или покупателей если человек делает что-то на дому вяжет или шьет вот и я хочу сделать группу инвалиды ищут заказчиков покупателей на свои товары или услуги, ну, как-то как так, в таком стиле. Сделать такую группу а, и помочь инвалидам с, с доставкой, а, например, по Санкт-Петербургу, опять же, и области, да, и, возможно, а, каким-то образом мы сможем отправлять и в другие города, то есть, другими почтов, почтовыми службами, может, через почту России, ну, найти способ как-нибудь. Вот сейчас у нас, так как заказов нет на песне, да, пока у нас будет песня песня наших в общем-то, тех, кого, тех, кого мы знаем, потому что, ну, можно, конечно, из моего плейлиста, опять же, но э, вы можете это и, и без нашего радио зайти и послушать. Вот, а. Песни, которые вы, может быть, и не услышали, например, Н нигде, да? Вот, например... Вот, собственно, была песня апостола Андрей Группа Наутилс исполнял Олег Баранов. Так, ну и в нашем утреннем коротком выпуске еще будет представление представление нашего проекта а, продвижения нашего проекта продвижения вот если вы хотите продвинуть сайт а, обращайтесь по этим телефонам и по этим телефонам вы можете обращаться в случае если вам требуется курьерская доставка а также по вопросам а, а, работы нашего банка идите все, наш банк называется вот здесь, а, по этой ссылке вы можете попасть на канал YouTube мой, где ведет, ведутся наши трансляции утренние и вечерние а, а на сам на саму страницу Банк идите все. Вы можете попасть с сайта продвижения плюс. Вот продвижение плюс. И на странице тарифы. Ну здесь собственно будет и радиоэфиры наши. И тарифы. Вот на страницу тарифы мы попадаем банк услуг. И попадаем в банк услуг. Вот, вопросов, я думаю, никого не возникает, куда вложить деньги, да, небольшие. И здесь вы все можете прочитать. Вот, на этом я короткий наш эфир утренний заканчиваю. Свяжитесь по всем вопросам, вот по этому телефону. Напишите на электронную почту по этому адресу, пожалуйста и по вопросам работы банка, и по вопросам, как я уже говорил, о курьерской доставке и продвижения. С вами был Владимир Шаров, вечерний эфир, ой, извините, утренний эфир, радиобанка. Всем хорошего дня или вечера, у кого что. До связи, до новых встреч.